Уважаемые друзья, подписчики и гости нашего канала. Вчера постигла участь немоверная. Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси, а также заслуженный артист Россия, СССР, Леонид Барткинич. В честь памяти его я посвятил стихи. Послушайте, пожалуйста, и помяните памяти свет. Этого человека. Он достоин, чтобы его память, светлая память, жила в наших сердцах долго. Он оставил непоколебимый свет, своего таланта оставит нам песни его прекрасные, с его хорошим голосом, красивым. Все его помните, я знаю, а если кто не знает, напомню, что он исполнял неоднократно песни, когда был состав Песняры, при Владимире Мулявине еще, дай Бог ему тоже светлая память, Белоруссия песня, «Березовый сок» и так далее. Много не буду перечислять его заслуги. Это был наш кунгер, любимец нашего народа. Итак, в честь него послушайте стихи, которые я сочинил незадолго. Узнав о его кончине. 13 апреля. Вчера. Очередная участь всех постигла. А мне как будто бы с утра не по себе. Березы белые стоят, в тоске уныло. Они опять о ком-то плачут по весне. Их плач действительно скрывать того не надо. Апрельским днем. Все выразительно к тому. Желание творить куда-то в миг пропало, Лишь только горечь на душе, О нем скорблю. Я не подбластен сделать что-нибудь другое И сделать прочь, что уже нельзя. Вся память лишь о нем Душа до боли ноет. Роняя сок березы буквы. Чтобы слеза, хотя и солнце, и тепло, но мне не в Апрель тринадцатый, темное число. Алене память светлая, к тому же жалость, Что не увижу больше, собственно, его. От счастья непоколебим его талант, его красивый голос. От особый Ушел в тот мир Наш белорусский Музыкант И все, кто знал его Давайте, люди, вспомним. Березовый сок Песни Белоруссия Наши любимые красивые и жены, Память о нем Будет только лучшее, его талант достоин красоты. За твои редкое природы, дарование. Спасибо, друг, что исполнял для нас и пел, И никогда не хвастался своим тщеславнием. Петь для народа ты еще хотел. Прощай, наш друг, уходишь. Так надолго, уходишь навсегда и очень далеко. Слезы берез, пролинюс, нежный сок. Прости, что ежели не так, меня за все. Спасибо тебе, наш друг, дорогой, что ты сделал для нас. А главное, ты пел для всех, для нас хорошую песню, хорошим своим красивым голосом, который это не повторит ни с чем не сравним, Очень жаль. Но мы говорим все тебе спасибо за твою яркость, за твое дарование, за твой талант. Ведь когда при СССР ты начал свою карьеру и очень высоко сделал. И когда СССР распался, ты не прекращал заниматься творчеством и петь для народа, для всего мира. Тебя слушали не только здесь, в Белоруссии, не только в России, но и за всеми пределами рубежа. Спасибо тебе большое за твой добрый сняток.